Всем привет! В связи с большим подорожанием газа у многих возникает вопрос Выгодно ли ставить газобаллонное оборудование на свой автомобиль? Газ уже доходит до 19 гривен Стоит ли вообще заморачиваться? У меня автомобиль Deo Nexia Объем двигателя 1,5 И я произвел нехитрый расчет Установил я евро 4 И езжу я немало И вот что получается 40 литров у меня влазит газа в одну заправку 450 километров на одной заправке я проезжаю. И находим расход. Это 8,89 литров. Цена газа 18,11. 18 гривен 11 копеек умножаем на 8,89. Получаем 161 гривну расход затраты на 100 километров. Переходим к бензину. В бак у меня влазит 50 литров, 670 километров я проезжаю на одной заправке, 50 делим на 670, умножаем на 100, получаем расход 7,46 литров на 100 километров. Цена бензина 31 гривен 95 копеек и находим затраты на 100 километров, это 238 гривен 35 копеек. В год я наезжаю примерно 18 тысяч километров. На газу это получается вот находим стоимость одного километра, умножаем на 18 тысяч, 28 тысяч 980 гривен. Но добавим еще сюда примерно два раза я заправлю на полный бак бензина. На прогрев там и так далее. Это получается... 3195 гривен дополнительного расхода и на обслуживание газа ремонт, обслуживание ну полторы тысячи возьмем добавим и получаем на газу в год 33 675 гривен на бензине затраты на 1 километр умножаем на 18 тысяч и получается 42903 гривны что мы имеем Экономия в год при моей езде 9228 гривен. Установка Евро-4 мне обошлась 13 тысяч с документами плюс 1000 регистрация умрео. Это грубо говоря. Там чуть меньше, но с поездками примерно 1000. Итого 14 тысяч. В общем, так как я езжу за год, это не окупится. Но мое мнение, что ставить все-таки стоит, если вы ездите довольно-таки много. Если вы ездите чуть-чуть, заморачиваться не стоит. Сейчас это не так выгодно, как раньше. Ну, это мое мнение. Ну, а на сегодня все. Я в конце оставлю мои расчеты. Можете посмотреть, ознакомиться. Пока.